шапку забыл о привет я мешков меня зовут мешков владислав фамилия владислав сегодня я поделюсь крутыми нежными бакешками которые в 4к ух их по-моему там 14 16 штук не помню точно еще бонусом добавил 10 бликов они в full hd но они хорошие красивые вам понравится видео будет коротким так что вот подпишись присаживайся поудобнее вот instagram если что будет поэтому Погнали! Чего мы будем ждать? Вы скачали архив, у вас будут данные папки. Вот эта папка, она для мака, там что-то, no name папка, ну пусть будет, может кому-то, у кого мак пригодится. Вот папка бонус, 10 бликов, и вот значит, сколько их, 14 штук, 4к бликов, то есть световых вот этих футажей мы переходим в программу вы уже в начале видоса посмотрели как это выглядит, но я вам покажу еще раз слева бонус справа основной блик 4к А бонус даже красивее выглядит а значит мы накидываем какой-нибудь шот даже два Потом эм, начнем с этих четвёрка. Что ты? Посмотрим здесь какой такой самый приглядный, самый наглядный самый ненаглядный. О, вот это вот жир. Давайте его попробуем. Переходим, выбираем этот эффект, Ой, этот, как он, выбираем этот футаж. Scale ставим полтинник, если у вас Full HD стоит. И режим наложения Screen. Исходя от знания, где находится ваш источник света, вы можете, например, Rotation ставить 90, Scale сделать 100. Ну и так далее можно играть. Можно маску вот так вот зацепить круглую. размыть не так сильно, но пусть и инверсию сделать. Да, некрасиво. Ладно, давайте теперь бонус посмотрим. Ой, что я сделал? Вот ты бил. Такой, самый приглядный. Куда я тороплюсь, я не знаю. В эффект контролл повторяем скрин. Хм. А, ну, плохо, Нажимаем U или же Y. И можем выбирать, допустим, двигать налево, вправо. Вот, поменяли немножко поярче получилось. Круто. Можно color dodge тоже поиграйте с режимом наложения вот Liner dodge тоже неплохо смотрится вот еще один маленький классный совет секрет как для супер интеллектуала находить overlay например на youtube да? сейчас я вам покажу пишем например Оверлей, оверлей, оверлей. И сразу заходите в фильтр и выбирайте за эту неделю, за этот месяц. Не надо искать самые топовые. Так делают слабаки. А ребята, которые недавно загрузили эти оверлеи, шоты, это значит они делятся свежим материалом как я с вами между прочим вот 6 дней назад 7 просмотров качество 1080 60 кадров в секунду Правда, я этого не вижу да. пацан к успеху ушел давайте green green screen за эту неделю. Смотрите, вы когда-нибудь видели вообще подобное? Вот подобное, видели? Видели подобное когда-нибудь? Видели когда-нибудь подобное? Я думаю, вряд ли. И что, вы думаете, это вам не пригодится? Пригодится. Поэтому, дорогие друзья, Успехов вам в учебе, в школе, в саду детском. Давайте. Подписывайтесь. Пока.